Неделя с 10 по 16 января – вторая фаза растущей Луны. Скрытые до этого процессы проявляются. Этот период считается очень мощным в энергетическом плане. Люди, также и животные становятся более чувствительными, ощущают прилив сил и энергии. В течение этой недели можно сделать очень многое, но необходимо действовать осторожно, так как активно проявляет себя Тао-квадрат Юпитера с лунными узлами. Конфигурация аспектов препятствует расширению. Не время строить слишком масштабные планы. Важно понять, что внутреннее сейчас намного важнее внешнего. Не стоит привлекать к себе излишнее внимание людей. Будьте готовы к разногласиям на почве убеждений и религиозных взглядов. Не просто в этот период решаются вопросы по теме зарубежья и высшего образования. период с 10 до 13 января подойдет для решения срочных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. Если давно назревала серьезная тема с вашим руководителем, сейчас подходящий момент для ее обсуждения. Венера все еще ретроградная, можно заняться переоформлением договоров, документом, возобновлением партнерских отношений или сменой рода деятельности. И лучше сделать это до 13 января. В этот день Меркурий стационарный в Водолее поворачивается в ретро-движение с 14 января. Сложные два дня 13 и 14 января. Поэтому не удивляйтесь подводным камням и скрытым мотивом в любом деле. Это не только период высокой активности, но также это время эмоционального напряжения. Берегите вашу нервную систему. С прошлой недели все еще остаются влияния оппозиции Марса и Черной Луны. Поэтому некий пассивно-агрессивный шлейф может подпортить настроение в начале недели. Не забываем о мерах безопасности на дороге. В общественном транспорте не стоит реагировать на провокации недовольных пассажиров. С 15 января уран стационарный неделю до 22 января и 13 14 15 января это напряжение с ретроградным меркурием дни когда перфекционизм берет верх над здравым смыслом а это провоцирует увеличение психического напряжения далее по лунным дням 10 января в понедельник растущая луна в Овне до 16.46, после чего переходит в знак Тельца. Утро напряженное. Квадратура с Плутоном способствует повышению эмоциональности, дает сильное психическое поле, напряженную атмосферу, что вызывает у людей, особенно у женщин, чувство тревоги. Возникает желание забыть прошлое, разорвать все узы, которые мешают. Осложняются отношения с родителями и семьей. А дела, касающиеся совместных ресурсов, лучше принести на вечер, после 17.00 по киевскому времени, или на вторник, среду. С 11.46 9 лунный день считается неблагоприятным, но люди, думающие, осознанные, смогут противостоять негативным влияниям. Необходимо отнестись внимательно к знакам Вселенной, гнать дурные мысли. Трезво воспринимать окружающую действительность, избегать искушений и соблазнов. Период Луны без курса с 9.22 до 16.46. К вечеру ситуация улучшается. Формируются благоприятные обстоятельства для решения любых вопросов. Луна в тельце в экзальтации, в гармоничном аспекте с Юпитером. Все неприятное, что произошло утром или днем, можно нейтрализовать вечером. 11 января во вторник растущая луна в тельце соединяется с ретро ураном в напряжении с меркурием и сатурном нептун в гармоничном аспекте с солнцем и в напряжении с марсом планетарные энергии дня очень сильны идеально подходят для активных действий работы и вообще всего что помогает проявить себя и выйти в центр но очень осторожно каждый шаг каждое слово необходимо продумывать иметь запасной вариант в случае форс-мажорных обстоятельств. Социальная активность будет эффективной, при этом необходимо дипломатично решать вопросы и устранять противоречия. Вначале я говорила об особенностях текущей недели. Это квадратура Юпитера с узлами и смена фаз движения Меркурия. Также напряжение Урана с Меркурием. Ураническое влияние людей делает нервными, раздражительными, беспокойными. Но это в том случае, если нет понимания, куда направить свою энергию. Тот, кто готов прикладывать усилия и преодолевать препятствия, сможет адаптироваться к окружающей среде и конструктивно взаимодействовать с ней. С 12.02 по киевскому времени 10 Лунный день. Символ ⁇ источник воды ⁇ фонтан. День связан с духовным наполнением человека, самоуглублением, включением кармической памяти. В этот день происходит выход на тайные источники знаний, появляются новые ресурсы. Не стоит никуда спешить. Венера все еще ретроградна. И люди склонны к длительности, а это отражается на всех жизненных сферах. 12 января в среду растущая Луна в Тельце, в гармоничных аспектах с Ретро-Венерой, Солнцем, Нептуном, Плутоном. Планетарные влияния сильны и позитивны, поэтому стоит воспользоваться потенциалом этого дня по максимуму. Вселенная предоставляет возможность изменить окружающие обстоятельства таким образом, чтобы они смогли удовлетворить все ваши потребности и желания. Приветствуется инициатива и креативный подход к работе. Можно массы людей вдохновить на большие свершения. Самый лучший день недели. Практически все удается, но, естественно, не само по себе. Нужно определить вектор и предпринять правильные действия. Большая ошибка людей состоит в том, что они разочаровываются и не хотят действовать после множества неудачных попыток изменить ту или иную ситуацию и улучшить качество жизни. Видимо, эти действия были не вовремя, рано или поздно, поэтому ничего не получилось. Чтобы избежать бесполезного расходования своих ресурсов, поможет индивидуальный гороскоп. У кого есть желание провести серьезную работу, добро пожаловать на личную консультацию. Контакты на главной странице и под видео. Стоимость моей работы приемлема для всех. Порой одна консультация помогает найти ответы на все ваши вопросы. Общий фон дня 12 января очень благоприятный. Можно использовать это время. И не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня. Но общий гороскоп не может заменить индивидуальную консультацию. С 12.20 по киевскому времени 11 лунный день. Символ огненный меч, корона. Необходимо перестать считать себя жертвой и нужно попытаться найти выход из тяжелых жизненных ситуаций. Сокровенный символ ⁇ лабиринт. В этот день проявляются сложные, запутанные отношения, запутанные обстоятельства. Необходима осторожность и внимательность в выполнении любого дела. С 21.38 до 5.08 утра 13 января – период Луны без курса. И в этот день растущая Луна в Близнецах. Меркурий – управитель Близнецов, стационарной водолеи в напряжении с ретро Ураном управителем этого знака. Планетарные энергии способствуют трудностям в поиске решений. 13 и 14 января – неблагоприятные дни для интеллектуальной деятельности. Никакие нововведения не приживутся, если их инициировать в это время. Будьте готовы к неожиданному изменению планов. Встречи и поездки срываются или переносятся. Многие люди склонны конфликтовать, действовать опрометчиво. Поэтому старайтесь не принимать серьезных решений, так как велика вероятность ошибок, которые сложно будет исправить. С 12.42 по киевскому времени 12 лунный день. Символ сердца, чаша Грааля, отличный период для внутренней работы над собой, очищения мыслей, день успокоения, величие духа, победы мудрости над холодным разумом и чувствами. 14 января в пятницу растущая луна в близнецах в соединении с черной луной и в напряжении с Нептуном. Оппозиция с Марсом. Меркурий, управитель знака Близнецы и Девы, переходит в ретроградное движение. Видео об этом появится на моем YouTube-канале в ближайшие дни. Ссылку оставлю в закрепленном комментарии. Посмотрите, пожалуйста. В течение дня много неясностей, хитрости, обмана, мошенничества. Лучше ничего не приобретать из техники. Не стоит заключать сделки, купли, продажи. Травмоопасный день, конфликтный. Возникают странные обстоятельства, появляются тайны, интриги, но они проявятся в конце января. Долго скрывать не удастся, ответы будут найдены. С 13.10 по киевскому времени 13-й лунный день. Символ колесо. Это образ змей, кусающий свой хвост. Внутри находится свастика, которая символизирует движение, прежде всего крови. Циркуляцию энергии по каналам нашего организма. Это день накопления информации, углубленного обучения, организации контактов в группе, коррекции прошлого, работы с кармой. 15 января в субботу растущая луна у близнеца до 18.10, после чего переходит в знак рака, где имеет статус управления плутон и белая луна соединяются в козероге что дает благоприятный внешний фон до 21 января ретро-меркурий конечно вносит свои коррективы но эти периоды бывают три раза в год и если понимать особенности этого транзита учитывать рекомендации то привычное течение жизни не изменится в худшую сторону наступает Определенность насчет дальнейшей карьеры, своего социального положения, статуса, взаимоотношений с партнерами. Период Луны без курса почти весь день с 4.21 до 18.10. Всем известно, что это время неблагоприятно для любых начинаний и важных дел. Подходит для внутренней работы, решения текущих вопросов, завершения или корректировки ранее начатых проектов. Уран стационарный с этого дня, а 22 января разворачивается в директное движение. С 13.47 – 14 лунный день. Это время призыва, поэтому он символизируется трубой, связан с использованием источников информации. Знакомые люди окажут содействие в делах, если об этом попросить. 16 января воскресенье растущая луна в раке, в гармоничном аспекте с Юпитером, оппозиции с ретро-Венерой. Неоднозначный день, эмоциональный. Трудно определиться со своими желаниями, из подсознания поднимаются страхи и сомнения. Людям с тонкой душевной организацией особенно сложно. Женщины капризны, дети неуправляемы. В то же время... Это день вдохновения, усиления интуиции, творческого потенциала. Приходят на ум интересные идеи. В 14.34 — 15 лунный день. В это время активизируется внутренний демон каждого человека. Лучше не оставаться в одиночестве, но встречаться только с теми, кто искренне вас любит, то есть с родными и близкими. С ними можно поговорить по душам и получить поддержку. Соединение Плутона, Солнца и Белой Луны увеличивает имеющийся внутренний потенциал каждого человека в несколько раз. Люди становятся физически выносливее, но эмоциональнее. Энергии прибавляется. Поэтому при приложении определенных усилий можно изменить ситуации в личных делах, наладить романтическую сферу.